Все здесь тусуются потому что ну интересно кто же кто же кто же там такой Киса алиса вот здесь вот прям рядом с дверью сидит что такое и это тоже очень серьезный шаг потому что я переживаю вы должны 10 раз подумать Приветик, я Энни Мэджик, и со мной тут нет сегодня моих собачек, кошечки и других животных, потому что сейчас в этой комнате, вот в этой вот переноске, вместе со мной находится питомец, который никогда в жизни не был у меня дома. И я еще не успела его познакомить со всеми своими животными. Дверь приоткрылась, ребята случайно зашли, а там кое-кто шипит, поэтому, ребят, давайте вы зайдете сюда чуть попозже, и мы уже нормально познакомимся. Юмичу, Софи, выходите. Да, Алис, пойдем. В общем, те, кто смотрит мои каналы постоянно, знают, что я снимаю довольно часто. А тут я как-то немножко пропала. На Animagic вышли новые страшилки-смешилки, на Magic Pets вышло новое видео. Кстати, кто еще их не смотрел, ссылочки я оставлю там внизу в описании на них. Я чаще всего снимаю именно то, что прямо сейчас происходит в нашей жизни. И крайне редко снимаю что-то заранее специально. А в нашей жизни произошла вот такая ситуация. У меня дома, кроме моей кисы Алисы, еще одна кошка. Кто тут у нас сидит? Кто это? Что это такая за ленивая кошка тут валяется? Я думаю, сейчас очень многие из вас в этом пушистом сером комочке с желтыми глазками узнали кошечку, которая раньше была котиком, но потом оказалась кошечкой по имени Бетти или Баттерс с канала Кот Баттерс. И это действительно кошка Дениса и Вики с канала Май Пэк. Вот это вот такая вот нахмуренная милота, которую сейчас я отпущу и пусть она изучит эту комнату. А я вам расскажу, как так случилось. Но ну, она такая спокойная, вообще прям. А -а -а, у меня разряжена батарея. Короче говоря, мы встретились с Денисом, и он передал мне баттерс. Мы сняли несколько кадров прощания и поехали к себе домой. Скажи пока. Пока, баттерс, пока. Пока, Денис. Поехали. поехали. Пока, бат... И теперь снимаем друг друга. Очень классно! Из Москвы до нас ехать около трех часов на машине, и поэтому Баттерс предстоял долгий и, как мне казалось, очень тяжелый путь. Обычно кошки в машине сильно нервничают, но Баттерс, видимо, привыкшая путешествовать, поэтому она вела себя очень культурно. А когда она мяукнула, я вытащила ее из переноски, и дальше она ехала у меня на руках. Даже поспала немного. Потом она захотела смотреть в окна. Интересно тебе что-то? Такая Потом она вообще решила перебраться Прямо под лобовое стекло Ты к рулю подбираешься? Батерс едет Лапки сзади сложены Как на пляже Батерс такой Чего вы едете? И долго валялась там, а я снимала ее на видео, чтобы послать ребятам и для инстаграма Ставьте лайк этому ролику, если вы хотите увидеть, как Баттерс знакомится с остальными моими питомцами Потому что мне это очень интересно, какая у них будет реакция Я занесла Баттерс домой незаметно для своих питомцев Что-то у тебя много шерсти, ты, видимо, линяешь к лету Ф -ф. У меня сейчас тоже все линяют и они ее не видели, я занесла ее в переноске, прям вот высоко держала и дверь здесь закрыла. Ты не хочет ко мне на ручки пока что хотя при этом ехала в машине вообще нормально у меня на руках видимо все-таки что-то переживает нервничает и мы же еще вот ночью приехали и видимо несмотря на то что они ее не видели животных не проведешь у них есть нюх и вот они сейчас пока мы все это время снимаем видео сидят там по дверью, я прям слышу как они нюхают что-то все здесь тусуются потому что ну интересно кто же кто же кто же там такой даже мишки интересны. киса алиса вот здесь вот прям рядом с дверью сидит очень уж хочется внутрь зайти. Но так как это для Баттерс первый день, она и со мной-то вот пока очень отстраненно себя ведет, мы не будем ей создавать, пока что лишний стресс. Пусть привыкнет освоится. Я залезла сейчас к баттерс под стол, только что все было нормально, и вдруг она так себя повела. Баттерс, ты че? Все хорошо. Я думаю, что это стресс, то есть я ее не виню, я прекрасно понимаю ее такую реакцию: типа, отвалить вы от меня. Да. Баттерс. Что такое? Мне кажется, ее нужно чем-то отвлечь или не трогать. Смотри, это игрушка твоя. Да. Да, игрушка. Давай, развеселись ты чё. Все хорошо, Баттерс. Я лишний раз ее не дергаю. Пусть она изучает все здесь. Кстати, на удивление, она очень хорошо чувствовала себя в машине. Плюсик. Денису и Вике, что у них такая социализированная кошка, что она не психовала, не нервничала, не паниковала. Это значит, что она очень хорошо приучена, привыкшая передвигаться на транспорте. Я сейчас вижу в экранчике своей камеры, что Баттерс отсюда перебралась на полку. Так делает и моя киса Алиса тоже. Я все пытаюсь уловить такой кадр, чтобы она была рядом, чтобы вы могли наблюдать за ней и смотреть. А она теперь с полки перешла в другое место. Первый взгляд человека, у которого... Много питомцев и достаточно большой опыт в животных это то, что у Баттерс есть немножко лишнего веса, такой прям подкожный жирок, она немного толстовата у нас. Но Денис и Вика реально ответственные хозяева, они с собой для Баттерс отдали все, что только нужно. У Баттерс с собой есть свой туалет, хотя я не знаю, почему она решила сейчас в нем полежать. Ребята молодцы, что дали ей обязательно с собой водичку в машину, мисочку, она правда тут уже доела свое еду. Удобная, просторная переносочка, в которой есть и поилка. Внутрь они постелили ей одеялко и на всякий случай пеленочку. Игрушку дали обязательно. Это тоже очень важно, потому что она не только ей просто для игры, но она и напоминает ей о доме своим запахом и видом. Баттерс у нас играет с этой игрушкой прямо в туалете. Очень удобно ей, видимо, это делать. Да, Баттерс? Дай! Отпусти! Отпусти! Ой! Какая ты смешная кошка. Нормально, нашла место себе, где можно спокойно отдыхать. Ну да, молодец. Отлично, Баттерс. В том числе разные виды ее корма и сухого, и консервы, потому что они подошли к этому вопросу как настоящие хозяева. Ответственно. Они переложили это все на плечи того, кому они отдают это животное, даже если это временно понятное дело что для любого питомца переезжать куда-то это некоторый стресс но когда у вас вот такая же безвыходная ситуация как у дениса и вики вы просто ну, вынуждены так поступить это жизнь я вот прекрасно понимаю ребят что когда нужно уехать и ну не с кем не с кем оставить своего питомца но оказалось есть с кем это я конечно же не навсегда но я надеюсь что мы найдем с ней контакты познакомимся со всеми остальными подружимся кто ехал у меня на ручках на маш... в машине и теперь не хочет сидеть у меня на коленках. Я, Денис и Вика, мы понимали, на что идем, и поэтому обязательно нужно рассказать о своем питомце, о человеку, который его берет, спросить, что он любит, где он любит спать, как вообще он себя ведет, как и на что реагирует, его привычки какие-то, как его лучше называть. Я даже Баттерс положила своего котика Басика, у нее просто тоже на канале есть такой котик. В общем, я, как человек, на котором сейчас лежит такая ответственность, должна постараться всеми силами обеспечить Баттерс сам лучшие условия в гостях например вот спать на полках так что ребят когда вы отдаете своего питомца кому-то пусть даже ненадолго вы должны очень тщательно подойти к этому вопросу знать и доверять тому человеку которому вы его отдаете полностью собрать своего питомца так чтобы ну хоть не на немножко уменьшить стресс этого переезда и новых людей а в моем случае я человек который берет на себя ответственность за чье-то животное и это тоже очень серьезный шаг потому что я переживаю чтобы с баттерс ничего не случилось я хочу чтобы все было хорошо и потом в в конце концов, не было никакой неприятной ситуации. Вы должны 10 раз подумать, прежде чем кому-то отдать животное. А тот, кто берет это животное, тоже должен тысячу раз подумать, способен ли он дать ей все условия. Всякое может случиться, и иногда нам приходится отдавать своих питомцев временно. И поэтому я за то, чтобы отдавать их все-таки в проверенные руки. По крайней мере, намного меньше шансов, что с ними что-то произойдет, чем в какой-нибудь передержке или у вообще незнакомых людей денис и вика скоро вернутся и конечно же заберут баттерс к себе домой к своим любимым хозяевам и они уже скучают по ней и я их прекрасно понимаю если бы мои питомцы где-то были я бы обязательно скучала переживала и постоянно бы писала этому человеку мы с ними все время в онлайне отправляем фоточки видео что все хорошо не переживайте баттерс в порядке я очень надеюсь что мы с ней тоже подружимся и станем друзьями и у нас получится снять какие-нибудь интересные полезные ролики на каналы заодно и вместе с моими питомцами так что ставьте лайк если вы хотите выпусков с баттерс и моими животными вместе чтобы мы их познакомили пока у нас есть немножко времени ну и переходите по ссылочкам на новые видео на других каналах и увидимся скоро в новых роликах пока